Господь. Благословен Ты, Господь, из века в век, из рода в род. Хвала тебе, живой Господь. Слава, слава, аллилуйя! Тебя вечно вечно, Господи, Боже мой, а не умолкая, а не умолкая, никогда, Господи, Боже мой, буду славить Тебя, вечно, вечно, Господи, Боже мой. Жизнь моя. Да, жизнь моя! Ты Что благодарить тебя Есть за что тебе петь, Господь Есть за что прославлять тебя, Иисус Есть за что, Боже, восклицать тебе Есть за что радоваться, Боже, тебе Боже, да не умолкает душа Не умолкает душа